Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вичезар и Вести Валкон. Мы находимся на древнем деревенском капище. Капище, это вы видите сзади, обозначено валунами. И скорее всего здесь проводились определенные обряды. С нашей точки зрения, обряды богини Макаши. Валуны старые уже вросли в землю и покрылись мхом. Вот это место, оно рядом с дорогой находится, но его никто не оскверняет. Мы вам покажем красоты, которые здесь находятся. Еще раз подчеркну, что та жизнь, которая была раньше, она была целесообразной в гармонии с природой. И жители, которые здесь еще остаются старые, говорят, что все люди питались от земли, все люди питались от леса, от реки, от поля, ягоды, грибы, собирательства держали коров в позднее время и жили, и не тужили, по большому счету. Еще раз хочу напомнить, что в Российской империи было более 250 тысяч деревень, сегодня осталось 155 тысяч деревень. Многие деревни находятся в красивейших местах, которые, в принципе, надо обживать, так как, еще раз подчеркну, что город, вот недавно смотрел Александра Пыжикова, одну из лекций его, как называли Москву? Москву называли костром, костром, который сжигает души. И как он выражался, если бы люди, которые жили там тысячу лет или пятьсот лет назад, посмотрели на тех людей, которые сегодня живут в городе, они подумали, что они сумасшедшие. Потому что люди оторваны от природы, люди оторваны вообще от смысла в жизни. Погрязли в технократии, погрязли непонятно в чем. Рано стареют, рано умирают. Еще раз говорю, потеряли связь с родом, с родственниками, с Богом. И наша задача показать все-таки красоты деревенские которые еще остались и вы увидите что здесь у нас уже много народу приезжает обратно и обустраивает свою жизнь и во многих деревнях также народ приезжает из городов которые понимают что сейчас надо делать а те кто в городе остаются печальная их участь так как город действительно сжигает души и Разговоров нет о душе, устремление только в потребление, где развлечься после работы, которая также бездуховно, бесцельная. Мы еще раз хотим сказать, что возвращайтесь на Землю, обустраивайте свою жизнь в гармонии с природой. Поют птицы, солнце светит, река течет красивая, в которой можно купаться на которой можно ловить рыбу, кто хочет. Можно собирать ягоды, грибы. Всего здесь довольно много. А самое главное – спокойствие души и целесообразность жизни. До сей поры более теплого дома, чем с печкой, вы нигде не найдете, а тем более с русской печкой, в которой вы можете и приготовить, и можете обогреть дом свой и она дарит тепло душе и питает нас как пищей физической, так и пищей энергетической, то есть тепло дает такое, которое согревает наши души, и ничего более целесообразнее пока никто не придумал, а все, что приготовить в печи, можно найти и в лесу, и вырастить на своем огороде, и питаться от земли. Потому что земля, матушка наша, она нас кормит. Солнышко, батюшка нас, он нас греет. Смотрите наши выпуски, подписывайтесь на наш канал. Мы будем показывать много интересных вещей, которые имеют смысл и смысл для вашей жизни. И если кто задумывается, тот найдет для себя важное и полезное. А наша задача – показать что не все потеряно, что все впереди у тех, кто думает, мыслит и хочет жить гармонично и растить детей здоровыми и счастливыми. С вами был Вичезар и Вести Валкон. До новых встреч. До свидания.